коллектив всем привет есть такой автомобиль на котором мы попробуем посмотрим покажем как работать ультрафиолетом задача которая перед нами стоит убрать вот этот прогреб прошкреб покрасить нижнюю часть бампера в ребро сюда тут есть мелкие повреждения в виде царапин возможно да вот эту придется покрасить Планку. ничего не разбирается все делается как есть есть повреждения, по низам незначительные самые значительные повреждения временем это вот эти арки и вот эта дверь была замененная но у донора оказалось качество хуже чем заводской было и низ двери попросту сгнил можно так сказать вот это все задача сделать быстро Сделать ультрафиолетовым материалом. Потому что других вариантов сделать быстро нет. и может даже отполировать кузов. Та же самая история с передней юбкой. Переднего бампера с нижней юбкой точнее. Надо сделать вот эту вот часть. И все это сделать надо быстро. Эту возможность нам может дать в принципе только ультрафиолет. Сейчас что я делаю. Оклею все что мне не нужно куда попадать будет пыль. И приступаем к зачистке. Так, порасчищала двери, там где были рожи, это обезжирено, мокрая, то есть обезжирено. И сразу замотовал под покрас машинкой, по плоскости пробежал. Значит, из того, что тут видно, тут коррозия поверхностная, еще щеткой чуть-чуть дочищу. И здесь будет просто чуть-чуть толстослойный грунт, чтобы сразу и выровнять, и под покраску было. Потому что тут банально шпатлевать нечего. Шпатлевать будем вот тут на бампере, тут тоже все 320-500 прошелся и здесь сейчас эту зону будем разрабатывать крупными наждаками, потому что ну, тут повреждение прям такое серьезное, труба какая-то была, по-моему. А вот с той стороны все гораздо хуже. Я тут сейчас сушу лампами, прогреваю дверь. Тут прямо у нас открытые дыры, но это было известно еще в тот раз, тут уже года три прошло, что тут все печально. И тут самое интересное, здесь будет у нас работать стекло... Волокно толстое. Тоже расчистим. Поднимем вверх. Это у нас 80-120. Поднимем вверх. Все на 320. И здесь толстенько будем идти. Это я просто сушу, потому что влага на ночную машину. Чтобы все хорошо прогреть и высушить. Расчищать эту беду мы будем 120 -кой кубиком. Дабы было все красиво. На машинке пятерочки. То есть у нас задача выровнять выходы чуть-чуть разгладить вот эти вот острые впадины и дать хорошую риску для адгезии. Далее на 240 меняем, разрабатываем риску соседнюю, зону под грунтование сразу. Теперь надо внутри хорошо мотануть красным скатчбрайтом. Значит оттуда первое пудо начнет шелушиться. Дальше будет уже серый скатчбрайт под покраску идти. Точно так же тут в контакт во всех этих углах. Ничего не разбирается, Нету на это ни времени, ни необходимости сделаться такой максимально быстрый, любимый перекупами вариант. В принципе, вот этот материал, он для них и нужен, для перекупов, потому что с ним можно сделать быстро. А в качестве, в принципе, потери нет никакой. Да, но чуть-чуть дороже по цене закупки материалов, но скорость работы ну, просто бешеная. Я в круг вот это вот до обеда уже открашу. Хотя начал вот, вот недавно, вот с утра. Так, все обезжирено, продута стекловолокно. Шпатлевка прозрачная. Можем наносить ее вообще любыми слоями. За счет того, что она прозрачная, она просохнет. Сразу убираем излишки изнутри. Потом туда будет трудно добраться. Одеваем очки. А шпатель убираем подальше от ультрафиолета, на котором осталась шпатлевка, чтобы он у нас не схватился. Интересный цвет такой шпатлевки. 10 секунд. И можно дальше поподрубывать и накладывать следующий слой. Трется шпатлевка абсолютно так же, как и обычная. Никаких Замечаний к этому нету. Все, шпатлевка полностью сухая. Подрежем, что у нас тут лишнее. По своим свойствам она даже более твердая, чем обычная. Но при всем при том, трется абсолютно так же. Она чуть-чуть желтеет, когда ультрафиолетом облучена уже, и можно увидеть, где мы положили свежую, а где еще старая. Та же самая процедура. Вот видно, где свежая, а где уже застывшая. И она прям визуально меняет свой цвет. Также 10, ну там может быть 15 секунд в максимуме. И можно сразу обрабатывать. Никакого нагрева на ней в принципе нету. То есть не нужно ничего лишнего ждать, выжидать. Все готово. Сразу трем. третьем буду 180. -кой. Возьмем старую 180. 180. Есть небольшие порки. Сейчас мы их дотянем. Предварительно я хочу вырезать чуть-чуть лишачок. Все, прохожу чисто по порам. Там, где было именно само повреждение, чуть-чуть стекловолокно просто тянется за собой. Двухмиллиметровое волокно, оно тянется и выворачивает. Также подсушим, чуть-чуть буквально. Сразу перетираем и, в принципе, тут готово грунтование. грунтованию. Но грунтовать я уже буду, когда все по кругу пройду полностью. Чтобы уже раз зарядить, пистолет и закончить. Выход у шпатлевки. Очень плавный, с пластиком она вообще дружит идеально. Пластик старая лакокрасочная просто изумительно. С металлом есть некоторые нюансы в плане выхода, он получается, но если активно шкрябать лезвием, можно отколупывать, то есть адгезии к металлу стопроцентно нету, к сожалению. Я там еще разные способы, но такое, то есть по пластику по старому лакокрасочному работаем как по родному. Все, тут полностью готово к грунтованию. Причем именно на эту же риску. Так, ну что, будем заваливать дыры. Валить их будем стекловолокном. Прямо вот так вот. Я не они за один раз. Так, валим дальше. Дальше будет э -э, алюмишкой завалено все. А, пока там передний бампер перечухивал а под грунтование, прошел кислотной салфеткой. Она как ни крути, но улучшает адгезию к металлу на голову, потому что алюмишка будет тонко выходить в следующие слои, и чтобы у меня выход был более-менее плавный под грунт. А тут прошелся. А, кислотой прошел. Такая жижа с алюминиевой пудрой. Так, по форме все готово. Сейчас пообламываю от пластика вот этой вот части шпакло, потому что оно тут не нужно. И что, обезжирим, мажем кислот на салфетке и после все готово к грунтованию. Раз, ну, разве что сюда валик, чтобы не попадал грунт в проем. А так все. Кислотой весь металл помазать ну салфеткой. Не можем грунтовать. По времени вот, смотрю на минут 13, 13 следующий этап грунт вязание на 4 белария загрунтовываем такой в один жирный слой иду по кругу по машине и потом идем с лампой, Слышно. только до сушить. Да, да, налево. Да, Да, Хорошо, да? Залито. Теперь берем 320 -400. Сейчас еще протру водно-спиртовое, потому что слегка-слегка, вот видно, за пальцем тянется такая, как измораль, да? Это растворители выходят наружу, и их надо стереть либо раствором, либо водно-спиртовой, то есть чем-то смыть. Перетираем и покраску уходим. Чуть-чуть да остается уже. Так, ну что, подготовил Быстренько оклеился Вроде нигде порусить ничего не должно Там, где я пробился до металла Подпшикал с баллона предварительно И погнали Это сольвент Посмотрим заодно как по цвету То есть машина крашена водой была Но воды сейчас пигмента нету нужного поэтому красим сольвентом посмотрим по соответствию цвета будет интересно накидывать буду тонкими слоями цвет темный синий хоть и темный но синий и он по укрывистости так себе с учетом все что это сольвент но ну, а по крайней мере вот те места где переходы грунта идут вообще ноль проблем то есть можно на него сразу окрашивать. И это очень хорошо. Таких сделаю три прохода, посмотрим, как укрыло. Все. Три с половиной слоя. Все укрыто. Сейчас сушим базу. Выглядит замечательно. Тут тоже все красиво, ровненько. Пока, по-моему, ствол тут база уже и высохнет. Ну что, лак разведен. Приступим к локировке. Будет полтора прохода. Я камеру оставлю в этом месте. Довольно-таки неплохо видно. почему делаю полтора прохода вот первый почти закрыт видно небольшие пропуски а с такими проходами богаче смотрится шагрень а поскольку мэр скрашен 405 лаком и он залит а, тоже в таких полтора прохода там такая крупная разлитая шагрень а если сделать в полтора то есть припыл и налить будет кореец а прошло минуточки так пять и мы накидываем второй слой Итак, что мы получаем? мы получаем красивую Разлитую шагренечку. Прям красивую, красивую. Мусор, конечно, повылетал тут, кстати. Вот тут такое. Низок двери. Да, он неровный в плане плоскости. Там не доводил все, но зато он не ржавый. И самое, что важное, сразу отвечу на вопросы, кто там понапишет, так оно через неделю отвалится. Ребят, вот этот материал, он является полным изолятором, даже лучше, чем эпоксидный грунт. И прикол в том, что, сделав обычным продуктом, коррозия вылезет быстрее, чем под этим материалом. Поэтому такой ремонт, в некотором смысле, даже качественнее, чем наш стандартный подход в работе. Итого, что мы имеем? За, грубо говоря, рабочий день... Я еще и с условием того, что пообщался с клиентами Попринимали, поздавали машины У нас полностью Готовы низа Все сделано Я еще и успел повернуть, пробежаться, добавить блеска По кузову Осталось помыть Сполосные стекла поочищать А так у нас все готово Тут Даже подвоз Такой же Все пошло Тут был глубокий разрез Сразу говорю, я Прям по формам сильно не заморачивался, потому что работы как бы немало, особо времени нет. Но общую массу пробежался, сделал. Что нужного в этом продукте есть? Особенно по пластику и таким локальным ремонтом быстрым. Очень-очень быстро можно восстановить форму, отгрунтоваться сразу под покрас и уйти краситься без всяких заморочек в ожидании и проблем. какой-то скол где-то остался. ультрафиолетиком кап-кап подшпатлевали с баллончика грунтанули, или с пистолета или вообще не грунтанулись если это был скол и сразу ушли краситься.